Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. <музыка> Специалисты Западноуральского управления Росприроднадзора назвали предварительную сумму ущерба природе при загрязнении реки Тулыча в городе Березники. По их мнению, ущерб почвы составил порядка 2 миллионов рублей, реке – 20 миллионов рублей. После нас хоть потоп, один из главных принципов – капиталистов. Ведь как можно получать максимум прибыли в максимально короткий срок, если тратить деньги на качественные фильтры и безопасное производство? В июне банки преодолели вызванные пандемией и провал в ипотечном сегменте. Выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует и статистики Объединенного кредитного бюро. По данным ОКБ, объем выданной в июне ипотеки достиг 258,1 млрд рублей, увеличившись на 28% в годовом выражении и на 39% к маю. Развращение двухзначных темпов роста ипотечных выдач подтверждают крупные банки ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Банк .рф, Московский кредитный банк, Абсолютбанк, а также банки Санкт-Петербург и Акабарс. Денег у наемных работников все меньше, но необходимость в крыше над головой никуда не пропала, чем и пользуются буржуи, чтобы впарить народу побольше ипотек под внеземные проценты. В Пермском крае выборы губернатора будут проходить три дня. На заседании ЦИК России был утвержден порядок досрочного голосования при проведении выборов единый день голосования 13 сентября. Согласно данному порядку, голосование на выборах, назначенных на единый день голосования, будет проводиться три дня, с 11 по 13 сентября включительно. Данное решение принято в целях обеспечения удобства избирателей, а также для минимизации количества избирателей, одномоментно находящихся в помещении для голосования для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает в региональном избиркоме. Буржуям нужна явка на выборы, а иначе их власть потеряет свою легитимность, потому то и увеличиваются сроки проведения, да уменьшается перечень требуемых документов для голосования. Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15% за этот год, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследования агентств IKS Consulting. Отмечается, что решение об изменении стоимости обслуживания провайдеры сделали на фоне пандемии COVID-19. Так, представитель Вимпелкома заявил о стремительном переходе клиентов в онлайн в период самоизоляции. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент, заявил источник издания. А что насчет периода после карантина, когда люди перестанут потреблять тяжелый контент, уменьшатся ли цены вновь? Конечно же нет, ведь все это сказки, повод для очередного увеличения цен. Банк России в пятницу опубликовал обновленный блок макроэкономических прогнозов, в котором резко ухудшил оценки уровня жизни населения и оттока капитала из страны. Несмотря на рост цен на нефть до уровня выше 40 долларов за баррель и меры поддержки, которые президент Владимир Путин оценил как беспрецедентные, по итогам года российским гражданам придется сократить потребление товаров и услуг на 6,2% до 7,2%, полагает Центробанк. Это в 2-3 раза хуже оценки, которую регулятор давал в апреле, оценивая спад показателя в 1,6% до 3,6%. Даже в такой страшный кризис олигархи не несут никаких убытков, перекладывая все потенциальные убытки на плечи наемных работников. Товарищ, вступай в борьбу за власть трудящихся, вступай в борьбу за социализм. Пиши на почту в описании.